Данил, ф... Перед всем меня зовут Данил, вы на канале Лизяблатова Сегодня я расскажу о ютуберах в перед всеми меня зовут Данил Вы канале Лиза Сегодня я расскажу о ютуберах из Алтайского края Первое место это ютубер его все знают его название канала Мамикс почти десять миллионов подписчиков он сам из города Рубцовска, э, рядом с, с границей с Казахстаном. Второе место. Лололошка. 7,2 миллиона подписчиков. Сам э, Роман из города Барнаула. Э, начинал свою деятельность э, в далеких-далеких 14-х годах. Третье место. Хайпер. Хайпер из города Славгорода. Это рядом с таким курортным городом Юровое. 1,5 миллионов подписчиков он имеет. И он э, дорожит со, со всей бандой YouTube. И, может, вы знаете, он даже снимает Сними видеоролики, тем самым и глобалируются и передают между собой подписчиков. Четвертое место. Титанс волейбол это английский канал, который насчитывает более 90 тысяч подписчиков. Сам э, автор из города Барнаула, его Лололошка, Лу -Лу а город Барнаул это столица Алтайского края. Я сам в этом городе жил и понимаю, какой это город. Пятое место или шестое уже, это детский YouTube канал на английскую аудиторию. Арина Кидс на ее канале свыше 700 тысяч подписчиков и более одного миллиарда просморов, которые она набила именно на английской аудитории. Может, вы не знаете эти каналы Титанс Волейбол и Диана Кидс Арина Кидс? Ну, теперь знаете. Следующий канал. Даже можно сказать, следующие каналы это каналы телевидения. Это Россия 1, Вести Алтай, и Толк. Вести Алтай насчитывает более 40 тысяч подписчиков, где-то 44 тысячи. А толк 30. 2000 подписчиков, точно сейчас не знаю, ведь подписчики с каждым днем увеличиваются и увеличиваются. Следующие каналы, даже я сказал бы, это мелкие каналы, потому что больше YouTube каналов, которые набрали 10-20 тысяч подписчиков, нету таких у нас в Алтайском крае еще пока. Но э, такие 230 и более подписчиков до 3000 э, занимаю я, Зяблот ТВ, Арц, это Арсений и получается Лервика. На ее каналах 2500 и 36 подписчиков. Спасибо за просмотр. Если информация для тебя была полезна, поставь лайк, напиши об этом в комментариях. А с вами был я. До скорых встреч. Пока.